итак всем привет с вами канал мастер про и сегодня у нас э, опять будет бытовуха что это значит сегодня мы будем э, все-таки решать как же можно в принципе э, сделать так чтобы ваша мясорубка там, электрическая или например ручная ну можно ручную ее, но в моем случае это электрическая как можно было бы сделать чтобы как это говорится, не затачивать ножи, а иметь возможность просто-напросто их менять вместо того, чтобы просто таскать их куда-то кому-то их затачивать, токарям, фрезеровщиком или еще кому-то. Сейчас, сейчас мы обсудим ту самую вещь, как же можно это обойти. То есть, в принципе... Да, кстати, не забудь поставить класс этому видео, поделиться с друзьями, а также подпишись на остальные мои каналы. Это яндекс это Телеграм, Инстаграм, ВКонтакте. Все ссылки будут в описании. А мы продолжаем. В моем случае ситуация такая получилась, что у меня электрический комбайн российский под именем Родо. Вот, ну вот у меня вот электрический комбайн стандартный. То есть как бы тут уже насадка идет. короче тут идет чашка все кусок выжималка всякая херня но здесь вот возьмем к примеру да идет вот она мясорубка да тут вставляется вот такого образца шнек вроде бы как бы стандартный и с чем я столкнулся в своем случае с одной стороны конечно вы можете приобрести там новый нож который стоит в магазинах тысячи мелочей там или где-то вот такой вот, а за 90 рублей, там за 150, я не знаю Вот такие ножи есть Но проблема данных ножей, то что они очень низкого качества Они сделаны из сыромятого говна и, грубо говоря, при попадании косточки там, или еще чего-то У вас просто нож нахрен заворачивается то есть он просто сыромятина, как будто бы из арматуры его наклепали там я не знаю с чего то есть пол металл полное говно как бы сколько бы вы его не затачивали сколько бы вы его там всяким токарям не передавали не, не перетачивали не выравнивали плоскость данного ножа после каждого использования вы столкнетесь с как только попадает на кость он сразу заворачивает эти лопастя наружу. То есть получается так, что у вас плоскость не до конца ровная с площадкой, с самой сеткой. И вы столкнетесь с той проблемой, что при любом раскладе вам придется обратно перетачивать этот нож. Что конкретно сделал я, конечно, я естественно перестал покупать эти ножи, я не стал заморачиваться, я просто выбрал ножи высокого качества из нержавеющей стали именно такой, который сейчас используется на современных уже микровы на современных уже мясорубках, то есть на тех самых мясорубках там от компании там разные есть Scarlett, там DeW, там какие-то короче современные любые мясорубки, которые идут, там уже идут из хорошей, качественной, твердой нержавейки, то есть хорошая сталь там идет, прочная, она гибкая, то есть в перливом раскладе, если кость попадает, она никогда не поломается, максимум, что она сделает, она просто проскочит и все, и ничего с ней не случится, и в принципе их не придется так, они стоят достаточно недорого, Средний среднем один нож стоит 290-250 рублей, то есть как бы вы не заморачиваетесь, вы просто идете, покупаете новый нож и все. А если мы посмотрим вот эти дешевые китайские ножи под российский этот ротор, мы столкнетесь с тем, что... Я столкнулся с тем, что вот данный нож купил, да? И вот данный нож изначально оказался говно. То есть он сам по себе оказался неровный. И относительно, если мы сеточки посмотрим, да? Вот так даже внимательно посмотрим. Она гуляет. Да? Вот мы смотрим. То есть, она относительно плоскости лежит неровно. И это основная проблема данного ножа. То есть, если вдруг он у вас не молит мясо, это означает о том, чтобы, что плоскости основного ножа э, с прилегающей сеткой плохое. То есть, не плотно прилегает. Так как при выдавливании шнека э, данный нож срезает волокна. И тем самым он выда... под давлением выходит готовый продукт в данном случае фарш попробовал заказать нож я естественно снял размеры предыдущего ножа вот этого китайца в моем случае там оказалось короче посадочное место 7 мм даже семь с половиной и я подумал то что при установке нового ножа я выберу в принципе похожий грубо говоря по габаритам я выбрал вот такой похожий по габаритам я выбрал вот такой похожий по габаритам нож из нержавейки от компании какой-то там трекер но на фото я выведу от компании трекер или тора короче неважно и суть в том то что данный нож очень высокого качества он блин достаточно прочный мощный и проблем с ним не случилось но пришлось произвести ряд доработок О каких доработок сейчас я покажу Короче, доработка Производилась вот таким вот образом Сейчас я на образец поставлю Подобный шнек Покажу, что я имел в виду. Вот возьмем, возьмем К примеру, да, вот он шнек Если мы посмотрим, грубо говоря Они были одного Размера, и вот это, и вот это Если мы посмотрим Внимательно, да, вот она Посадка, она Здесь и недостаточно вроде бы плоская по сути тут должно быть 7 мм но проточка тут под 7,5 для того чтобы нож в принципе гулял привалочная плоскость у него не идеально ровная ну какая есть и в принципе я подумал что на 8 мм диаметр квадрата мне хватит я естественно заказал вот такого вот образца ножик на 8 мм посадочный квадрат и столкнулся с тем что вроде бы да, если мы посмотрим внимательно они приблизительно по габаритам одинаковые в принципе они ровные единственное что здесь соплевидная форма совсем другая а этот нет ну вот они по габаритам те же самые но размер квадрата отличается то есть если я надену его сюда я столкнусь с тем что мало того что он не ровно так он вообще то есть внимательно смотрим, да, посадочное место совсем не такое. И мы видим, что он в принципе не подходит этот нож. Что конкретно сделал я? Я в своем случае просто отдал э, сварщику сделать напайку э, вольфрам. Ну, вольфра, э, я просто отдал сварщику сделать напайку на данное место. Нержавейкой Хорошей нержавейкой сделать сварку То есть я сваркой сделал делал, Сделали мне наварку И я уже самовольно просто-напросто Обработал э, данный самый Квадрат по 8 мм Ровно такой, такая же посадочная Поверхность Чтобы была именно для нового ножа то есть Чтобы я вот эти ножи Спокойно покупал И не, поку не переживал что мне придется китайское говно Покупать чтобы у меня работал, Работала мясорубка а именно, вот мы наглядно видим вот этот и наглядно видим вот этот. Вот он. В данном случае здесь вот такой же маленький квадрат был. да? Так, фу, где? Вот такой же был квадрат и мне пришлось сделать только-напросто напайку. Сделали мне пайку, я на алмазном круге обработал данный квадрат, сделал посадку, но столкнулся с тем, что напайку не получилось сделать максимально глубоко то есть чтобы вот здесь она была и я естественно я столкнулся что данные ножи они по высоте блин вот действительно отличается данный нож он выше чем вот этот естественно чтобы этого компенсировать для того чтобы у меня нож не болтался где-то там внутри вот мы смотрим вот он, то есть далеко выглядывает и получается так что ну, в принципе, хватает запаса, но, мы видим, квадрат, в принципе, из плоскости вываливается, вывал, вылазит. Он будет задевать вот эту вот осетку, и это очень даже неудобно. И для этого я изготовил вот такой переходник. Из обычного алюминия, из кусочка, из пластинки. Ну, что ты, фокус. Вот такой вот переходник с таким же самым квадратом. Что конкретно я сделал это для того, чтобы просто как бы в качестве проставки шайбы сделать мне здесь ровная поверхность в принципе нафиг не нужна основная моя задача была то, чтобы вот эта самая шайба, она компенсировала как бы переход, перекос данного ножа, то есть и для того, чтобы, кстати, да, вы когда будете делать не, вдруг, если делать не делайте достаточно плотно, то есть чтобы квадрат здесь не заподлицо заходил а вот так вот а слегка гулял он должен слегка поигрывать, для того, чтобы идеально ровно. И за счет данной шайбы, шайба компенсирует вот эту вот самую плоскость. И при установке данного шнека в нож, да, вот, вот, он. вот таким вот образом, за счет шайбы, получается, когда шнек вращается, у вас, он компенсирует, компенсирует перепады данного, данного ножа, то есть он будет все время максимально максимально плотно давать перелегать ножу и ни в коем случае как бы он там вот таким вот образом не гулял вот он будет гулять он не даст возможности ножу просто напросто отойти там что-то пропустить он все время будет его срезать и плоскость данного ножа изначально вот она посмотрим да вот она плоскость идеальная то есть она ровная нож новый естественно и вот так вот я и вышел Из этой проблемы Все Я спокойно теперь могу Установить его на мясорубку вот. Все Установили Закрутили и все И мясорубка у нас будет работать а для того, чтобы показать вам наглядно, что она работает, я покажу вам, как действительно она мелит мясо. Причем мелит мясо не мороженое там какое-то, да, там слегка подмороженное, как говорят, она лучше мелится. Нет, полностью растающая свеженина, мясо полностью мягкое, то есть как бы и она его молит, она его мелит и все шикарно, все прекрасно. Ну, как вы наглядно видели, нож прекрасно работает, мясорубка прекрасно пашет. И я вам всем сразу скажу, что не нужно э, верить всем лайфхакам, которые вообще существуют. Там, ну, э, в тиктоках, где-то в ютубе снимают, вот можно так ножи заточить. Нет. Вот именно как в предыдущем ролике я рассказывал, что ножи заточить вот таким способом, это только в том случае, если она проходит на токарном станке. то ну, Не на токарном, а на фрезерном станке. Ну или на токарном. То есть, если она идеально, плоскость отшлифована, тогда да. Если сам вал идеально постановлен, если там ничего, сами ножи были бы идеально сделаны, то можно было бы так сделать. Но шлифовать там или делать данные ножи, пытаться заточить, это просто полное говно. Поэтому... Если вдруг вы столкнетесь с такой проблемой, я всем советую, сделайте именно так, если у вас действительно есть возможность связаться с нормальным сварщиком, там, аргонщиком, который у вас сможет сделать маленькую напаечку, и для того, чтобы вы могли устанавливать туда нормальные ножи и спокойно э, данным способом пользоваться и спокойно электрическую мясорубку свою включать и не заморачиваться за то, что у вас ни хрена мясорубка не мелит мясо в фарш. Всем спасибо за просмотр. Кому была идея полезная, поставь класс и подпишись на канал. Также поделись видео с друзьями, с всеми, всеми там домохозяйками, которые не понимают, как действительно это можно сделать. Конечно, да, согласен, это не в домашних условиях. Но это все-таки более полезная вещь, то, что сейчас, грубо говоря, я могу покупать, ножи просто с кодом 1603 это маркировка данного ножа который я купил и с данным ножом он у меня будет молоть любого вида мяса и я не буду переживать за то что у меня данный нож там сломается завернется, выгнется или еще что-то ну все для того чтобы не теряться также у меня есть все ссылки будут в описании переходите на Яндекс.Зен подписывайтесь также Инстаграм Ссылка на инстаграм и телеграм Все будет в описании Чтобы не теряться Подпишитесь и туда и сюда Чтобы не потеряться Всем спасибо за просмотр Удачных всем мясорубок. Всем спасибо Всем пока